Вот это хоромы. Прям царя во дворца, царя во дворца. Всем доброго времени суток, друзья. С вами Валерий и мы продолжаем проходить GTA 5. Итак, вы в комментах написали, что Майклу лучше будет без бороды. Так что давайте сейчас ездим в парикмахерскую и сбреем ему нахрен бороду. Так, пришло какое-то сообщение опять от Дэва. Это что? Это у нас было уже, это мы читали. Так, вот это. Они а, не нервничай, наверное, сейчас ты злишься из-за того, что я так сказал... Я так сказать попросил тебя об услуге. Не хотел тебя втягивать, но проблема в том, что мой босс решил раскопать старые дела. Я знаю, что у нас был уговор, но мы просто заключаем новое соглашение. А, мне жаль, что так вышло, но я же говорю, ты сам нарушил уговор, когда взялся за старое. Я предупреждал, что так делать не нужно. Но ты пропустил мои слова мимо ушей. Ты старый друг моей конторы, я сделаю все, чтобы тебя защитить. Но тебе придется играть по правилам. Дэви. Окей. Я не знаю, кто вы и о чем вы говорите. Это спам? Отлично, такой ответ просто. Так, еще что-то у нас тут оружие. бомбы липучки поступили в продажу. Окей. Хорошо. И Дэви нас... А, так, давай посмотрим, где у нас тут ближайшая... Так, мы здесь. Ближайшая... Вот здесь у нас ближайшая парикмахерская. Дэви нас теперь шантажирует, вот. Из-за того, что мы взялись за старое, Дэви взялся нас шантажировать. Теперь просит, короче, работать на федералов. Вот. В принципе, Майкл и так, как бы, был замешан с федералами. Ибо ему деваться было некуда После того, как его поймали, короче, за ограбление Да, да что? Что такое? Почему я так криво ищу? Окей И и теперь нам деваться некуда Нам надо, короче, работать на федералов И также вы говорили в комментах, что На задание с федералами Будет прикольнее, короче, будет более атмосферно Взять куртку Похожую, который, короче, как у Макса Пейна вот, Более так, для атмосферы Но я думаю, посмотрим, как бы Как будет получаться вот Насчет куртки А бороду сбреем, сбреем. Насчет Тревера я еще подумаю Вот А у Франклина оставим бородку Он, в принципе Ему хорошо идет Вот А Майк Майкла сейчас мы приведем в порядок Сейчас бреем, короче, бороду. Окей, приехали. Чего там? Чего вы там? Ч Чего там? -чего вы там? Чего вы там? Окей. Ладно. Что-то там. Так, окей, сделаем ничего нибудь на лице. Сделаем мне что-нибудь с лицом. А, Борода, кстати, у нас появились. Смотри, еще новая, это длинная щетина. Но нет, нет. Как будто, знаешь, кляксы нафигачили на лицо. А, гладкая кожа давай. Давай мне подстриги. Круто она так ножницами, короче, зафигачила. И, прям гла гладко так ножницами, короче. Я бритвой так не могу. Гладко зафигачить, она ножницами за... захерачила. Так, ладно, окей. А, сохраним. Майкла... В принципе, привели в порядок. Теперь давай, наверное, посмотрим, что у нас э, за Франклина есть. Э, Майкла мы уже поиграли. Давайте за Франклина. Посмотрим, чем он занимается. Эй, и... Ребята, звоните мне, мир. Так, окей, он что, пьяный или что? На, мото... на, на, на мотопедке еще. Так, э, окей, что у нас есть по заданиям у Майкла? О, у этого Франклина. Уже перепутал всех. Так, окей, есть гонки. Гонки я что-то не хочу сейчас. А -а -а. Есть, короче, вот здесь чудаки. Давай туда сгоняем. Вот, у меня тут кошка тут по духам что-то орёт. Есть предложение, жду на пирсе Дель Поро. Окей. Так, погоди. Лестер что-то от меня хочет Погоди, погоди, может тогда к Лестеру сгоняем Вот здесь вот Давай-ка сгоняем к Лестеру Поехали к Лестеру Что у него там за предложение Может очередной какой-то грабеж Очер... Очередное ограбление какое-то Потому что у нас же в принципе Лестер э, Подбирает ограбление, да? А Майкл это все проворачивает Набирает команду И проворачивает это все дело а, а Лестер ищет. Ну и Лестер плюс по этим, по интернет там всяким коммуникациям гений. Может что-нибудь сейчас подкинет? Интересного. Я думаю, блин, э -э для этого задания мотопедка сойдет, либо нужно будет искать машину. Ну ладно, если, если нужна будет машина, то просто, не знаю, стырим какую-нибудь тачку. Там по-любому э -э на пирсе парковка должна быть какая-нибудь. Опа, пропустил поворот. Ничего, нормуль. Вот. Ну... Но... Я так понимаю, это здесь Пирс, да, где вот. Э, колесо оборзения находится. Так. Мы почти приехали. Где... А, о, вижу, вижу значок. Хорошо. Их, ну в чем дело? Садись и смотри прямо У меня мало времени Я знаю, что тебе нужны деньги Майкл говорил тебе о Life of Wonder Черт, как это? Ваша работа? Смотри вперед Мы не знакомы, просто болтаем И не делай вид, что тебе нравился Джей Норрис О, я даже не знаю, куришь Да, этот парень использовал детский труд Похищал и продавал личную информацию Кроме того, он воровал идеи у своих друзей и при этом строил из себя миссию, но я не думаю, что этот чувак заслужил, чтобы его долбанную башку развести в прямом эфире. Ну вот, ты принадлежишь к моральному большинству. Неудивительно, что мир в таком дерьме, если даже ненаемный бандит начинает портить себя целку, когда ему предлагают заявиться бандитской же работой, и притом ради благой цели. Нет, ты послушай, Куришь, мне нравится разносить голову всяким долбанным придуркам, не меньше, чем любому чокнутому дебилу, но я не, не считаю это добрым делом. А почему нет? Это ведь даже не головы, это головы мудаков. И не головы. А, а, еще мы, а, машины, что-то там, а, слова делаем все, чтобы испортить этим котам жизнь. Знаешь, мы извиним рынок под себя, а заодно исправим парочку из несправедливостей. Okay, cool. Черт, ладно, right, идет. So... Тогда, ты слышал о Молис? <связывающих> Еще вы. Так вот, есть новые Молис, Супер Молис. Они называют Преопол, и от них у живых случается трупное око... окоченение. Вот только э, исполнительный директор, а, ему плевать на то, что там что-то давать э, до инфаркт на мужиков. Черт, это гнусно. И не говори. Толстасум Лаури проживает в отеле фон Крастенбург в ричардн Hill. Конечно, его хорошо хранять, но если он исчезнет, Америка снова перейдет на молис, И бежевая цена э, сильно подскочит Вот черт, ладно, покер, я все понял Я знал, что ты поймешь Советую тебе взять снайперскую винтовку или бомбу-липучки В общем, на твое усмотрение, сделай это как захочешь, любым способом А я позабочусь об инвестициях Все мы об этом больше не говорим Теперь двигай, я посижу здесь, пока ты не уйдешь Короче, текст быстро шел, короче, я то, что успел, то прочитал, не знаю, там, может, вы успели прочитать или нет. Ну, короче, я, я так понял... А где мой мотоцикл? Вон. Короче, я так понял, надо устранить кого-то. Устранить кого-то, кто э, распространяет вот этот Супер Молис, да, или как он там назвал. Вот. Так, э, мне нужна снайперская винтовка, сказали. Погоди. А что у меня есть вообще? У меня есть снайперская винтовка? У меня нет снайперской винтовки. Тогда надо, короче, сгонять э, вооруженный магазин для начала. А вот, здесь есть как раз по пути. Хорошо. Все четко. Бабло есть, а магазин снайперской винтовки э, там будут. И мы, короче, поехали выполнять задание. Мотопедка, кстати, здесь пригодилась. Она более такая шустрая В принципе Чем на тачке Если вдруг придется, короче, угонять, убегать, уезжать Вот ну, Мотоциклы мы хоть по переулкам с вами Прогоним, если получится Ну, в принципе Как я вожу, может и не получится Так, ладно, почти приехали Сначала заскочим в магазин Оружия где-то здесь. Опа. Досмотрелся на карту и чуть не снес. Опа, здесь что-то грабили уже, смотри. Digital Den какой-то. Грабанули что ли или что здесь? Сними шлем. Шляпу сними. Так, открыто. Открыто, хорошо. Опа, броник надо Полюбасу взять. Берем вот этот хорошо да да да да да да крутой крутой броник окей так снайперку берем э, вот эту за пятерку патронов сразу к ней набираем oh. так э, думаю хватит глушак нифига цены да, 2 300 глушак стоит прицел есть улучшенный прицел короче возьмем <кх> Так, остальное гравировка, вот это все не надо, это лишняя трата денег. Так, и что там, бомбу-липучки? Давай тоже возьмем бомбу-липучки. На всякий пожарный. Вдруг пригодятся. Может не для этого задания, может для другого. Но пригодятся. Так, бомбы липучки Давай возьмем, наверное. Ну, пусть Sky будет 25, да, по максимуму Окей, хорошо. Спасибо, чувак, тебе. Все, поехали на дело hey, Поехали на дело Опа Пропустил, пропустил, пропустил Он как раз через переулки Опа, котяка Рыжий котик Пробежал А, на парковку, что ли? Погоди. Что-то будем делать на парковке. Вот сюда. Место для инвалидов. Хорошо. В отель прибыли охранники, чтобы вывести цель. Э -э, цель скоро выйдет. Окей. Быстро придумайте план нападения. Найдите удобную позицию, откуда открывается вид на отель. Смотри, можно было, а, короче, наверное, заминировать машины, да? Ликвидировать эту цель. Окей. А, заминировать машину, но... Тогда выхода у нас одна минута. Но я, наверное, со снайперки сейчас долбану. Так, давайте повыше поднимемся. Я думаю, успею проехать Мотоцикл я, короче, ну, рядом с собой буду держать Если надо будет убегать, короче, на мотоцикле-то, я думаю, быстрее будет Так Надо повыше на крышу зал залезть На саму крышу Че, еще выше? Блин, я, я успею сейчас подняться или нет? Зайдите, сводите проезд, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди. А -а -а, стой А где, откуда она выйдет, о, вижу Так, так, так, так, так, оружие, оружие, оружие, снаперка. Да блин, да выберись ты, о, хорошо Блин, ни черта не вижу Не упасть бы Так, хорошо вот в эту машину будут сопровождать цели, я так понимаю, да? Других-то машин я не вижу, да? Угу. Ждем. Так. Цель, цель, цель, цель, цель, где там? Во-во-во, ведут. И кто, кто? Вот этот? Готов. Покиньте территорию. Просто. Э -э, здесь стрелок стреляет у закрытия. Окей. Где ты, сукин, сын? Ты не найдешь меня, не найдешь Теперь надо валить Теперь тупо валить надо Просто дело, просто гладко так сделано, да? Как я четенько его М -м -м? Как я четенько его Башку ему Разнес со снайперки Покруче всяких хитманов Так, теперь валим Опа, пошли в жопу Отвалили, отвалили Давай, давай, давай, гони, гони, гони Не зря я броник взял, короче Нифига их там, видал, покраснело, там все Надо валить О, все, я свалил <сзыч> Так быстро даже Прикольно, хорошочно Хорошечно. 9 косарей за такое легкое задание Синяя полоска показывает запас бро.., бронежилета Да хорошо Так, Лестер, сейчас позвоним Отчитаемся. Готово. Знаю, отлично. Ну ладно, если появится еще что-то, дай знать. Обязательно, но сначала мне нужно тебе кое-что сказать. Наш инвестиционный портфель понемногу набрал вес, и я подумал, что нам нужны материальные активы, недвижимость, и поэтому мы купили дом в Вайнвуд хиллз Ну и ладно, ты в этом лучше разбираешься. И для минимизации налоговых выплат нужно, чтобы там кто-то жил. Парни уже перетаскивают твое добро. Ни хрена себе! Тебе мне уже не надо будет жить с тетей? Мать твою, я даже не знаю, что сказать Ничего не говори, особенно если придет человек в костюме Ладно, шучу, такого, скорее всего, не произойдет. Он твой, пользуйся Whispy Mount Drive 3671 Прикольно Нам дом, короче Фанкн переехал в новый дом Нам дом, короче, подогнали Прикольно Ладно, давай сгоняем, посмотрим Вот это И чё по туда запихали Погнали Давай посмотрим на домик. Прям интересно. Что там за хату такую. Причем вай... вот этот... Э, что там, Ваймонд? Ваймонд, ещ ⁇ же, да? Или где там? Короче, это типа богатые районы, я так понял. Окей. Там что-то было, там действие игрока что-то влияет на цены, на какую-то. что то пропустил. Блин, такого в богатеньком районе сейчас. Надо... Там, наверное, дом вообще ого-го Сейчас оценим Прям очень интересно Что у меня там за хату А тачку мою тоже туда перетащили? Я надеюсь там большой гараж В богатеньком-то районе Франклин теперь мажор Да, просто вот так, за пару часов, короче, вот так вот поднялся просто хата такая И... Девять косарей просто срубил там за, за пару минут там, да? Очень нормуль О, тачку мою, да, тоже пригнали Отлично Это новый ну, дом Франклина, здесь может сохранить транспортную ситуацию, баркуя в гараже, понятно, короче Но я мотоцикл не буду, пускай он здесь стоит на улице в принципе. А вот тачку можно было бы и загнать. В гараж. Да? Давай тачку в гараж загоним. Что она здесь стоит? Кстати, давно я на ней не ездил, прям. Ух! Моя родименькая. Честно. Мы... Опа. Так. Чуть-чуть подальше. Хорошо. Ништяк Так, оружие-то убери Сузишки такой ходит Давай заглянем в дом Вот это хоромы Вот это хоромы, вот это я понимаю Смотри, каминчик Даже телескоп есть Это что, диджейская температура что ли? Мовилки. Вниз сюда Прикольно Блин, ну вот такой дизайн я люблю. Знаешь, такие полочки всякие. Типа лофт, знаешь. Прикольно. Долики. Стройка везде, смотри. Две двушки, короче. А, это даже э, четыре, короче. Просто смотри, какой-то нестандартный такой размер, да? Стандартное. Что-то дофига тут. Духовок. Две Духовки микроволновка встройка, ну какая мойка классная. Так, ладно. А, Хладос, а это винный, винный, да? Шкаф. Выпить вина. О, да. О да. какое нафиг мы пьем, мы терпим вино. Вискарик, наверное, будем пить. Да, давай. Пахнет. Офигенно. Самому вина даже захотелось. <смех> так. Что еще? Смотри, какой вид там открывается. Днем-то, наверное, вообще красотища. Ну и ночью тоже, смотри, огни. Вот это все, да? Ночной э, город Лос-Сантос. О! Куряка можно. Но я не буду употреблять. Так, смотри, в телескоп давай посмотрим. Прикольно. Нифига он такой увеличивает так. Офигенно. Смотри, там движуха. Блин, а что за звук? А э, это от него звук, что ли такой? Ладно. Скрежет. Так, а там еще был спуск вниз, смотри. Какой-то. Давай туда зайдем. Посмотрим. Вот это хоромы. Прям царя во дворца, царя во дворца. Так, эта дверь открывается? Не открывается. Так, смотри. Охрененно. Уже закрыто. Нифига себе, гардеробчик надо будет, э, одежки прикупить. Кровать. Ну, кровать что-то маленькая. Маловато будет. Бассейн, смотри, прям бассейн, прям, прям на улице, прям на крыше бассейн, офигенно. Освежится Крутяк, крутяк, мать его, крутяк. Как мне плыть? Как он плавает? Прикольно. Еще мини бассейн. Еще одна куча дерева на моей земле. Нужно удостоверить тебя так, чтобы ты сразу соседей. В смысле, а где? А где собака? Где собака-то насрала? Прям здесь насрала? Нифига ты! Прям круто, прям, прям, прям круто. Мне нравится, мне нравится этот домишко. Прям круто все. Там еще был э, куда-то проход. Здесь. А здесь наверное дверь закрыта. Окей. Нехило. Скажу и вам. Нехило. Вот такая вот у нас сегодня... Ч -ч Чё у него тут пятно на заднице? Вот такая вот у нас нехило... Такая серия, короче. Чисто домик посмотрели. Пишите в комментариях, как вам дом. Хотели бы вы себе такой? Я лично, да. Вот. И на этом я, наверное, буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылка на прохождение будет в описании, и в следующей серии мы уже перейдем снова к Тревору, и что-нибудь там поугараем, <с вот. С вами был Валерий, всем пока.